Продолжение, а, значит, коллекция аномалий продолжается. Коллекция аномалий в z по mz от x. В, в многочленах с коэффициентами в кольцах остатков по модулю непростых чисел, а произвольных m. Во-первых, хочу сказать, что я в предыдущем сюжете... Ну, допустил не то чтобы ошибку, а неправильный вывод. Я написал, что x минус 1 делится на 2x плюс 1 в z по 6z от x, что, конечно, верно, мы это продемонстрировали, но дег а, но вот этого просто равен дегу вот этого, а не меньше. А я дальше говорил, что типа вот... Мы хотим, чтобы не было такого, что многочлен делится на многочлен более старшей степени. Но давайте я приведу пример, чтобы уж точно было совсем ужасно все, когда прям будет делиться на многочлен большей степени. Ну, например, так. 2х квадрат плюс 2х плюс 1 мы умножаем на 3х плюс 3. Вот, давайте умножим. В том же самом z по 6z. Это многочлен второй степени, несомненно, потому что 2 не равно 0. Это многочлен первой степени, потому что 3 не равно 0. Но если мы раскроем скобки некоторым хитрым образом, вот так раскроем скобки, вот это на это, плюс 3x плюс 3. Ну то есть я выделил вот это вот в распределительном законе сложения и умножения, и потом единицу. Ну и видно, что вот это сгорело все, потому что этот многочлен делится на 2, а этот делится на 3 целиком. Поэтому какие бы там ни были коэффициенты, будет дважды 3,6. И вот у нас 3х плюс 3. Итого 3х плюс 3 действительно делится на 2х квадрат плюс 2х плюс 1 в z по 6z от x. Поэтому поэтому аномалии встречаются. А в качестве упражнения предлагаю найти упражнение, найти еще более убедительную аномалию. А какая была бы еще более убедительная? Сейчас скажу. Убедительную аномалию вида x минус какое-то число, там, скажем, x минус 1, делится на какой-нибудь там а, x квадрат плюс bx плюс c в каком-то каком из z по mz от x. А вот, то есть можно даже добиться того, что старший коэффициент равен единице. Почему это более убедительно? Потому что, мы очень любим многочлены со старшим коэффициентом, равным единице. А многочлен определения определение, многочлен называется приведенным, если a n равен 1, то есть f от x, начинается с x в n, а дальше уже пошло an-1x в n-1 так далее, там a1x и 0 Ну, неважно, слева направо, кстати, справа налево. Важно, что здесь нет никакого коэффициента, тут единица. Домножается на единицу. Вот. Ну и, понятно, произведение двух приведенных многочленов является приведенным. И вот для приведенных в любых кольцах вообще верна формула про сумму степеней. Вот. Если два многочлена являются приведенными... Так, для двух приведенных многочленов f и g всегда верно, что дег f равно дег f плюс дег g. Ну и, ну понятно, что x, x, и на x, уж точно равно x, плюс k. Вот, тут 1 на 1 никогда не равно нулю. Но это нас не спасает от проблем. То есть даже приведенный многочлен может быть равен произведению двух неприведенных, естественно, в этом случае уже многочленов, а более старших степеней. Кстати, хотя бы один, если приведенный, уже формула верна. Да. Даже это верно. Даже если... Только один. один из FG, приведенный. Ну, естественно, потому что единица, умноженная на что угодно, дает это что угодно, а вовсе не ноль. Вот. Так что аномалии копятся. Давайте, значит, после того, как мы дали определение делимости многочленов, можно говорить о простых многочленах. И естественным следствием, того, что дег fg равно дег f плюс дег g в z по p z от x, где p простое, где p простое, из этого следует, что все ax плюс b простые. Они не могут быть разложены на множители. Ну, в самом деле, давайте, так сказать, поймем на самом деле тут такой момент. Какое число мы называем простым, которое имеет делителями только себя и единицу? Но мы уже столкнулись с тем, что в целых числах на самом деле плюс-минус один, да? Да? Плюс-минус 1 и плюс-минус p являются делителями. То есть есть некоторые числа, на которые делятся все прочие целые числа. Это 1 и минус 1. их мы не считаем за… Мы, мы не рассматриваем их как простые или составные. Мы говорим, что они обратимые. А вопрос про простые или составные мы говорим про все числа, кроме обратимых. Ну и 0 тоже выкидывается. Вот. Так вот, должен сказать, что в многочленах, для многочленов делается то же самое. И вообще все то же самое делается для произвольного кольца, но это, об этом уже потом. Для многочленов. Что делается для многочленов для определения простоты? Ноль, тождественный 0 да, ноль, а, плюс 0 х, там, плюс 0 х квадрат, да, равен нулю, выкидывается, и его степень не определена, или равна минус бесконечности. Дег вот этого нуля не определяется. Иногда ее пишут равный минус бесконечности, но нулю она не равна ни в коем случае, потому что если вы напишите dg fg равно gf плюс dg g и подставите сюда нулевой, то у вас получится очень плохо все. Здесь будет тоже нулевой многочлен, здесь нулевой, здесь какой-то. Да? То есть здесь степень нулевого равна степени нулевого плюс степени произвольного. Но что за число равно сумме себя и любого другого числа? Только минус бесконечность, нулевой мы должны сказать, что такого числа нет. Ну, вот этот 0, понятно. 0 это 0 просто кольца многочленов. 0, 0 как элемент кольца многочленов, который при умножении на любой другой многочлен дает 0. Дальше, что еще мы должны выкинуть? Все константы. Все константы обратимые. В k. Или в поле вообще все константы. Вообще все. Вообще все константы. А, ибо, ну, вот это, если, если g от x равно как бы b0, да, и дальше никого нет, да, 0, x квадрат и так далее, b0 обратимо, обратимо, то, то f от x, равный a0 плюс a1x плюс так далее, плюс. а nx венны делится на g от x очевидным образом. f от x равно g от x, то есть b0, умножить на выражение такое, a0 делить на b0 плюс a1 делить на b0, x плюс так далее, плюс a n делить на b0, x венны. Это корректный многочлен, потому что мы предположили, чтобы 0 обратимо, на него делится любое число кольца. Ну и для поля это означает, что все, ну, все ненулевые константы должны быть объявлены обратимыми. Ну и, соответственно, значит, делимость, делимость многочленов с точки зрения обратимых констант происходит. А вот И многочлен называется простым. Многочлен простой, если делится только... На обратимые константы и на себя, помноженного на обратимые константы. Ну или поделенного, что то же самое. Делить на обратимую константу или умножать на, на обратную к ней, это одно и то же, помноженное на все обратимые константы. А вот, ну вот сейчас мы продолжим изучение аномалий.